Всем привет! Меня зовут Наталья. Если вам приходится продвигать свой или не только свой бизнес в нескольких рекламных системах, то для вас хорошая новость. Теперь метрика автоматически посчитает роли для каждого канала и выведет на одной странице расходы объем конверсий, рентабельность и прочие показатели по каждому рекламному источнику, что позволит более эффективно управлять рекламой. Ориентируясь на ROI, вы увидите, какое размещение приносит больше относительно вложений. Это намного важнее, чем просто сравнивать доход от продажи разных товаров или услуг, которые вы рекламируете. Осознавая окупаемость своих инвестиций, вы можете увеличивать отдачу от затрат на рекламу за счет грамотного распределения бюджета. Сравнивать рентабельность и другие метрики можно как для всего канала целиком, так и для отдельных компаний, креативов, ключевых фраз. Новый отчет позволяет найти компании, которые отрабатывают вложения ниже определенного уровня и заняться их оптимизацией. Для нового отчета вам необходимо передать метрику данные по вашим рекламным кампаниям. Если вы уже передаете данные о доходе через ценность цели в метрике или e-commerce, и ваш аккаунт Яндекс.Директ связан с Яндекс.Метрикой, то новый отчет по расходам ИРО и рои Директа вам уже доступен. Ничего дополнительно подключать не нужно. Но стоит проверить, чтобы в Метрике была указана реальная денежная ценность цели. Если установлена условная ценность, то есть доход от достижения цели, рентабельность в отчете тоже будет условной, а не настоящей. Заходим в Отчеты, Стандартные отчеты, Источники, Источники, расходы и рой. Что необходимо сделать, чтобы расширить этот отчет? Шаг 1. Добавим данные о расходах в других рекламных каналах Обязательно разметьте рекламный трафик с помощью UTM-меток Подробнее про метки мы рассказывали в ролике Обязательная метка – источник utm source). На ней можно и остановиться, но мы рекомендуем разметить трафик от компаний-креативов до ключевых фраз с помощью основных меток чем детальнее разметка, тем больше срезов будет в отчете и тем более подробную статистику вы получите. Выгружаем расходы из рекламных кабинетов и передаем их в метрику. Добавить их можно вручную, по API или подключить один из коннекторов. Тогда подготовка и передача файла будут происходить автоматически. Подробнее о работе с шаблоном и подготовке данных читайте в справке метрики. Когда файл готов, остается только загрузить расходы в метрику. Данные в отчете появятся максимум в течение часа. Шаг 2. Проверьте, чтобы передача данных о доходе была настроена корректно. Для верного расчета рентабельности важно корректно передавать в метрику не только расходы, но и доходы от рекламы. В зависимости от того, что вы уже передаете в метрику, выберите подходящий способ для вас. На всякий случай, данные о доходах через реальную ценность цели важно передавать в метрику с сайта. Шаг 3. Сравните рентабельность разных каналов продвижения. Откройте отчет источники «Расходы и рои, и добавьте в него метрику ROI по e доходу или нужную цель, ту, которую вы передаете ценность. Сравнивая по показателю ROI разные источники, которые приводят на ваш сайт посетителей, вы увидите, какая реклама приносит больше прибыли на каждый вложенный в нее рубль. Делайте, пробуйте и внедряйте! Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами была Академия Вебком, пока!